10 октября. Да? Да, и мы <смех> хотим пойти. А -а -а. Обещай мне, что если я умру в процессе, ты зальешь это видео на канал. Хорошо, только у меня нет канала своего. На мой зальешь. А ты мне дашь пароль? А -а -а. <смех> Блин, знать бы его. <смех> Че, Одесный, а ты будешь взливать? Сегодня нет. Нет, ну, разумеется. Не, ну, знаешь, я пока это переживу, хочу Не, у меня ну, 4, 4 дня. Трем подписчикам и гостям. Я штатив. Джетли. Я сама себе штатив. И Ш сегодня мы будем продолжать кусочек шепелявого влога. Который к концу этого дня, скорее всего, будет еще более шепелявым. Все? Готовы? Нет. Нет, мы не готовы, ты должна сказать. Ну, короче, из-за чего <связывая> это <связывая> все. А, ну короче, вы избежание подобных э -э плохих последствий. Я рекомендую не заливать язык полностью за один сеанс. Я рекомендую вообще воздержаться от обезболивающих препаратов, типа лидокаина, так как они сами по себе дают отек. И, ну, в принципе, наверное, все. Ну, короче, это то, что ждет людей, которые, как я. Ну, да. Короче, главное не торопиться и лучше сделать за два раза, чем за один и потом страдать очень долго. Ну, они и так будут очень долго страдать от а двух то раз. Не, ну, смотри, как бы за первый сеанс кончик можно сделать, он полностью заживет за две недели, а потом дальше продолжить. Считаем такой Но пока никто не хочет чему-то делать за два сеанса, не знаю. Ну, потому что они еще не видели ни это видео, ни то, которое будет выпущено, когда язык заживет. Ну да. Я просто вот себя заливала раза за три. Ну, только кончик. Ну, зато без бейсбола. Так, ну что, приступим? А, сейчас будет какой-нибудь страшовый ракурс. Так, беру свой язык. Я пока с... побрызгаю языкой. Так, пока держим. Поехали. А можешь еще побрызгнуть? Ну, уже побрызгала. А, а это... потом, когда перейду на ту сторону, еще побрызгну. Угу. Вообще, конечно, березону. <клыш> честно. Что ты думаешь по этому поводу? Не стоит? Угу. Тогда все придется дексаметазону обкалывать. <клыш> так что <клыш> нужно <надо> убирать меньше <клыш> из жизни. А зачем? Почему? Откалывать. А ну, чтобы убрать отек Вот в этих вот местах он сам не уйдет? М? Сам не Что? Ну, сам он не уйдет? Он не уйдет, но очень много времени на это потребуется, чтобы ускорить. Mm -hmm. Так, сейчас я сделаю одну манипуляцию небольшую. Сейчас тебе может быть немножко mm -hmm. страшно от этого. Mm -hmm. Mm -hmm. Я просто прокалю насквозь. <как> не, все нормально будет, не переживай. <как> не бойся. Это точно так же, как укол по ощутимости. Просто потом я аккуратненько промою хлор кипсидином. Там появится. <как> ну, смотри, там появится сейчас дырочка сквозная. Я немножечко иголочку отогну, и туда хлорбексиденчиком попрорискиваю. Не ну, надо уже оттоготь? Ну, посмотрим сейчас, как будет. Ну, в процессе увидим. Мне нравится эти Давай попробуем. Нам же надо от этого как-то избавляться. Поехали. Не хочу. Ну ладно. Двигайся поближе. У нас тогда станбус ставить. Ну там не такой диаметр, как у катетера. Подожди, да. А, из-за черноты, конечно, не видно. А махная. Не, ну а мы все равно туда будем обкалывать. А, мы еще будем обкалывать. меня просто вот эти вот два большие.. Шариков хочу продезинфицировать как следует. И чтобы из них полилось содержимое. Вот там сирозная жидкость или кровь. Или что, я не знаю пока. И вот только таким образом я смогу узнать. Обкалывать? Не могу? Ну, мы обойдемся без адекаина. Так что. Или обкалывать чем? Что именно? <laughs> из этого ряда тебя напрягает. Дексиметазон? Ага Ну, посмотрим Может, его посихонько-то, когда сразу подпалит? Дексиметазон? Не, он так не подействует а... Ну? <сíц> давай Ну давай Ну серьезно Ну доктор бы то же самое сказал только он может сразу бы резать значит. А что, больнее? Ну, так же, как я уколола в первый раз. Или резать? <реклама> ну, резать... Ну, я не знаю. Ну, наверное, так же примерно. Ну, плюс острый. Ну, просто там как бы и снизу, и сверху уплотнение. Поэтому вот надо именно посередине узнать, что будет. Можно, конечно, надрезать, да, без проблем. Вот. Как погнал? Ну, тогда я надрежу, залью туда хлоргексидин, все простериализую. И от отека уколю доксинтазон. Угла уже будет внутри и как бы <смех> ты после этого момента особо болезненного чувствовать не будешь. Хорошо? Не хорошо. Не <смех> нравится. <смех> да не, все нормально будет. Там такое чувство, что скопление лимф, mm -hmm. вот я уже язык чувствую, он по мягче мне кажется, потому что даже крови сильно нет, ну, никаких сгустков, ничего. А mm -hmm. mm -hmm. Ну, может долго, да. Mm -hmm. Да, от иммунной системы зависит. Mm -hmm. что, может пока побрызгаем в другую сторону? Ну, сейчас... ну просто это по времени Или я могу ничего не прокалывать, просто обколоть все, вот все эти очаги до ага. и посерединке бахнуть все твиги. А-а-а! Может болезненную Да-да-да. И сколько? И оно само тогда пройдет. И сколько ее? Сколько же? Ну, миллилитр один. Ну, я не в кончик буду, а в середину прям там декорить. Просто не насквозь, а в двух. А больше больно. Ну, тоже больно, но в кончик, по-моему, это вообще хардкорище вполне. Фишуно. Ну, там больше всего нервных окончаний. Что, давай так сделаем, тогда? ли? Так легче. Ну так легче всего будет, да. Угу. А штуку проколы на это не отходится? Ну да, я просто смотрю, ничего не выходит особо. Угу. А можно на вещи панелище? Ну вот этот полюсший. А к бегем? Мне кажется, я не выдержу просто. Не, выдержишь. Не, я нормально же сделаю. Да. Я, я же не как Кристо. Я просто везде. У ну, ну. тебя дексинтодон больнее или актовигингол? Я только вот это вам получаю уколола. М? Только одно колонное. Не, я имею в виду то, что сегодня я тебя уколола. Или то, что тогда Крис колол больнее была. Так, все почти. М? Так же. Одинаково? Но просто смотри, дексинтазон я буду колоть не полностью все в одно место, а по чуть-чуть именно во все очаги. Ага. А вот этот болючий, он чисто посерединке будет. Но он поможет твоим сосудам самим наладиться. Ага. А, ну, если там какие-то проблемы, где-то может тром возник, где-то может просто ну, кровообращение нарушено. Оно это исправит, поэтому ну, я бы по-любому колола, потому что специально я для тебя его покупала. Ага. И это. А дексинтазон просто отёк тебя быстрее убирает. Ага. Давай так делаем. Ах. Так, ну что, может ещё брызим? Может не весь всё-таки? Не, надо весь. Ну, ты же знаешь, что от половинки особые эффекты нету. А почему? Мы же уже кололи половинку. Ну, как бы... Так, ну, не, ну эффект был, конечно, но очень слабенький. Ну, я бы не сказала, что очень слабенький. Так, ну что, давай сделаем. Чем быстрее сделаем, тем быстрее станет легче. Я смотрю, тут такие три о, небольших опухоли. Сейчас я каждую укажу чуть-чуть. По Потом сделаем перерывчик. Ладно? Все, не бойся. Закрой глазки поближе сюда. Ага. Че, повязку надо да? Нет? Это просто силы воли, короче. Если плохо будет снаить, сразу говори, я тогда это. На штырем тебе дам побежать. Ну что, последний укол? Еще надо подождать? Ну что, давай уколем последний? Ну это надо сделать, никуда не девать. Зато потом хорошо будет. Давай, все просто не смотри. И аккуратненько. И аккуратненько сделай. Ну все, не бойся, давай. Потом будешь сидеть, подходить сколько захочешь. Ладно? <смех> <смех> давай. Притягивайся сюда. <смех> ну, больнее когда я быстро ввожу или когда медленно? А я Клечо быстро водила? Ты чё быстро водила? Язык. Ну, тоже достаточно быстро. А ну и все, тоже быстро уводил. Быстро? Ну, он тоже быстро. Давай попробуем медленно тогда. Может, не так больно будет. Может, когда... Как, ну, жена тогда какой-нибудь подать, чтобы если что, чтобы... До конца додавить, да? <связывая> не знаю, зажмурься тогда <связывая> как-нибудь так уж, может, На автомате. Ага. А, ну ладно, рукой махни. Только <сосит> в сторону лица. Может, я что-то подниму? Ага. Хорошо. Хотя, может, лучше быстро. Ну, быстро тогда будет болеть, как синяк. Но он в любом случае будет болеть как синяк. Только. <сосит> я не знаю, в каком случае сильнее, а в каком слабее. Просто Саша мне его очень медленно будет. И как? Ну, нормально, я весь курс как-то это, ну, терплю. В руку? Ну, в руку. Ну, в попу это другое. Когда мне вот пригодится у Коли, то у меня ноги поднимаются. Так, ну давай. Я очень хочу. Может, еще побрызгать? Ну, это сейчас не поможет, я же внутримышечный будкил. Ну а снаружи-то поможет? Снаружи-то да. Ну это просто сам укол будет не болезненный тогда, а лекарство -то -то все равно больше. Ну кстати, после дексинтазона я уже смотрю, чуть, -чуть лучше не есть. А если не надо? Чего? Надо mm. тут немножко, ну не такой надутый бугорчик. Почему они с отцом засветили? Почему Ну, потому что я внутри мышечного двигателя. Я уже mm. Давай, просто, просто не бойся. Mm -hmm. Давай, продвигайся. себя. Да? Mm -hmm. Я сначала уколю, сразу водить не буду, ладно? <к Torque> Или лучше сразу? Усуууууууу! Хорошо. Все это заканчивается. Все, давай тогда посильнее записывай. Болит? Не отпускает еще? Я просто подержу, чтобы не так было. Прошлый раз 30 минут болел. Не, ну может тут совсем мало кубик только сделал. Ну -ну, ага, будет ага. так долго болеть. Даже, наверное, меньше, чем кубик, потому что я полкубика вела, потом ты мне знак показала, я резко хуйнула. Ну да, там где-то столько получилось. Ну, около кубика. Мы сюда 4 куба ввели в плечо, язык ну где-то в районе кубика, чуть поменьше. А, с Кристофом вы 0,5 водили, но я уже до этого сделала кубик. Первый был дексиметазон, это то, то, что с Кристофом, а второе это актвигин был, который в плечо 4 куба. Но его я меньше кубика уколола. Сейчас. Так что он так долго не будет болеть. Ну, уже я вижу полегче. Да? Тогда давай знаешь, как с тобой да? сделаем. Сейчас все это вытираем, ты набираешь хлоргексидин в рот и сидишь. А еще лучше мир У меня есть.